Вяжем вот такую ракушку подставку. Делаем кольцом иглу или скользящую петлю. Кладем ниточку на пальчики, оборачиваем, вставляем крючок в петлю, захватываем рабочую нить и вытягиваем ее. Делаем воздушную петлю. Провязываем два столбика без накида. Один, два. Провязываем столбик с накидом. В это кольцо нам нужно провязать еще 7 столбиков с накидом, чтобы получилось всего 10 столбиков. 2 столбика без накида и 8 столбиков с накидом. Мы провязываем столбики с накидом особым способом. Вводим крючок под эту передничку. Вот сюда. Захватываем нить, вытягиваем ее. Вводим крючок в кольцо. Захватываем нить, вытягиваем. Получилось 3 петли на крючке, как для столбика с накидом. И провязываем их как столбик с накидом. Захватываем нить, провязываем две петли. Получается 2 петли. Захватываем нить, провязываем еще 2 петли. Еще 6 столбиков таким способом. Вводим крючок под первичку. Захватываем нить, вытягиваем, вводим крючок в кольцо, захватываем нить, вытягиваем, захватываем нить, провязываем 2 петли. Захватываем нить, провязываем еще 2 петли. 1, 2, три, 4, пять, шесть, семь, восемь. 8 столбиков с накидом у нас получилось, два столбика без накида. Затягиваем кольцо. Ну, пока так, потом можно будет еще посевлее ботиночка. Поставим пометочку. Это у нас будет первая петля следующего ряда. Здесь у нас получилось 10 косичек. Вот таких. В каждую из этих косичек мы будем провязывать по два столбика с накидом. Вяжем точно так же под захватываем нить вытягиваем под косичку вот у нас первая косичка вытягиваем нить три нити на крючке захватываем нить провязываем три захватываем нить провязываем еще две там провязываем под первую косичку еще один столбик Итак, под каждую косичку вяжем два столбика. В следующую косичку два столбика. Сюда же. до конца ряда до пометочки 20 столбиков провязали до пометочки пометку эту снимаем ставим ее сюда следующий ряд мы делаем прибавки через один столбик то есть 1, 2, 1, 2, 1, 2. Итак, вяжем по кругу. То есть, если у нас здесь было 20, то получается следующим будет 30 столбиков. Здесь мы будем уже вязать столбики с двумя накидами. Как а, это сделать? Делаем 1 накид вводим крючок под передничкой захватываем вытягиваем нить. вводим крючок под первую косичку захватываем вытягиваем нить. получается у нас 4 три на крючки а как для столбика с двумя накидами провязываем две петли Провязываем еще 2 петли, и еще 2 петли. Дальше вяжем аналогично под переночки. Сначала под эту переночку заводим крючок, вытягиваем нить. Под следующую переночку заводим крючок, вытягиваем нить. И под следующую косичку, первый столбик у нас один. Вот в следующей косичке у нас будет два столбика, провязали две петли, провязали две петли и еще три петли, вот эти две петли, четко выровязываем в этот же, под эту же косичку провязываем. Вот косичку. Дальше вяжем под следующую косичку один столбик. следующую косичку вяжем два столбика. Один. и еще один Итак, с такими прибавками 1-2-1-2 вяжем до конца ряда, до пометочки. Будем делать обвязку. Вставляем крыльчок. Провязывать будем под, под косичку, под обе душки, под обе душки косички. Вставляем крючок под перемычку вытягиваем нить захватываем и провязываем петли, вставляем крючок под косичку захватываем нить вытягиваем и провязываем в петли. крючок под косичку захватываем нить вытягиваем. И провязываем. И так вяжем до конца. Последний провязываем э, под косичку с пометкой. Провязали э, под последнюю косичку, где у нас пометочка. Ниточку нужно обрезать и вытянуть кончик до конца вытягиваем ниточку у нас получился хвост и вот эту ниточку заправляем вот сюда вот этот хвостик прячем тоже. все. Так этот хвостик спрятали. Вот это мы да, вытащили сюда. Эту вот сторону. Его тоже можно спрятать вот сюда. Вот под эти дошки. Получилась вот такая замечательная подставка под горячее ракушка. Жить с удовольствием.